И всем привет. Сегодня бы я хотел сказать вам то, что сделали новый движок в Contra City. Правда игра начала подлагивать. Начнем с того то, что сделали новую графику в игре. Админы, спасибо вам за качественную графику. Я прям кайфую от новой графики. А вы знали то, что админы повысили урон на всех автоматах. Стало легче стрелять в голову на 50 на 60 процентов. Вот одна карта под названием Ночь у ворот стала не Ночь у ворот, а вечер у ворот. Ха-ха, если кому-то понравилась графика в игре, тогда ставь лайк. Зайдите на карту Индестал и там, возле стекла, вы увидите синее пятно. Ребята, запускайте ли мне новую рубрику? Берем нубскую одежду и оружие. Идем катать с этим. Если кому-то понравилось видео, тогда ставь лайк и подписывайся на мой канал. Всем удачи и пока.